Урок окончен, дети. И не забудьте, что сегодня Хэллоуин. Да, мы помним. Вот я сейчас пойду, переоденусь в ведьму и буду собирать конфеты по домам. А идем вместе? Нет, я лучше сама. Мне больше достанется. Стойте, детишки. Я хочу вам рассказать одну историю. Это очень важно знать. Когда я был маленький, родители оставили меня у бабушки на Хэллоуин. Бабушка... Дай мне, пожалуйста, тыкву. Ну, наконец-то ты взялся за ум. Решил кушать полезную пищу. Нет, тыкву мне нужно не для еды. Я хочу вырезать светильник Джека. А вот еще. Только испортишь продукт. И ради чего, спрашивается. Ради этого дурацкого праздника. А ты не любишь Хэллоуин? Не люблю. Почему? Когда я была еще девочкой, мы с моей сестрой-близняшкой часто ходили выпрашивать конфеты во время этого праздника. Дорогой, там кто-то стучит, открой, пожалуйста. Конфеты, конфеты жизнь! Ой, дорогая, тут две очень страшные девочки. Принеси конфет с кухни, чтобы они поскорее ушли. Ведь они меня больше всего испугались, потому что у меня шляпа ведьмы. Поэтому я заработала больше конфет. Так нечестно. Я думаю, что они испугались больше меня. Ведь на мне рожки чертика. Нет, меня больше. Нет, меня. Так, знаешь что? Я теперь буду сама ходить и выпрашивать сладости. И не придется ни с кем делиться. Ну и ходи. Я без тебя и то больше насобираю. Мы тут уже все дома обошли, где же еще конфет собрать? В нашей округе остался только дом, в котором поселился новый жилец. Нужно поспешить туда, а то вдруг сестра опередит меня. Кто придет к нему первый, тому больше достанется. Открывайте, сладость или гадость? Убирайтесь отсюда, попрошайки! Я еще раз спрашиваю, сладость или гадость? девочка а ты что одна тут да я сама хожу я уже взрослая ага умница ну ты заходи не стесняйся а то на улице зябка так что вы выбираете дяденька сладости или гадости конечно гадости помогите сестра Кажется, она попала в беду. Нужно вызвать полицию. Полиция быстро приехала и арестовала маньяка. Но с тех пор моя бабушка не любит Хэллоуин. Так что нам теперь дома сидеть? пока другие дети вместо нас будут собирать сладости по квартирам? Нет, конечно, просто ходить нужно в компании, чтобы плохие люди не могли причинить вам вреда. Даже если вас будет двое, то вероятность попасть в подобную переделку очень мала. Ладно, тогда идем вместе. Хорошо, только сладости делим пополам. Договорились. Автор идеи этого мультфильма Жасмина Лайв. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов, но перед тем как это сделать, я хотел бы объявить конкурс на лучший сценарий. Напишите в комментариях очень кратко, захватывающий и логичный сюжет к мультфильму, вот внизу образец. Автора лучшего синопсиса, на мой взгляд, я укажу в титрах к ролику. Ну а теперь перейдем к приветам. Поехали! Дани привет, Суник Слима Уникорн привет, Яна Яшина привет тебе, Лина Фанлина, привет, Малинка Каролинка привет, Free Fire game, привет, Игры и многое другое привет тебе, Денис Бро привет, Чувство Юмора привет, Кот Андроид Ютубер привет. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, пишите в комментариях э, комментарии, э, ну и передавайте приветы, э, делитесь с друзьями в соцсетях, ну и в принципе на этом все, всем пока.